Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посмотрим на такую игру, как East Shade, которая вышла совсем недавно. Дата ее релиза, по-моему, 13 февраля данного года. Сегодня глянем, что вообще она из себя представляет. Ну, как в общем, по различным отзывам указывается, что эта игра с очень красивой графикой. Вот, сейчас мы это и проверим, поэтому я думаю, что мой компьютер э, у меня достаточно слабенький, не очень хорошо справится. И я сейчас э, попробую поиграть с настройками данной игры, э, для того, чтобы у меня не было сильных, э, так сказать, проседаний моей системы. Итак, сразу же пойдем в графику и сразу же посмотрим, э, какие здесь э, параметры. Качество теней я, наверное, поднимать не буду Так же, как и сглаживание Потому что иначе мой компьютер просто-напросто задымится А мне этого сейчас на время записи, к сожалению, не нужно Поэтому, точнее, к счастью, мне это не надо Вот, так что сейчас посмотрим Какие у нас настроечки еще тут Так, музыка, голоса Ну, в остальном, в остальном, думаю Короче, пока оставим как есть А там уже посмотрим ничего применять, ведь мы же ничего и не меняли. То есть по умолчанию, в принципе, уже стоят неплохие а, настройки, я так понимаю, подстраиваются все-таки э, настройки под систему, которая который у, у нас... Так, как же мы себя назовем? Ну, как всегда, по-другому я себя назвать не могу. У меня один никнейм на все, так сказать, времена. Итак, поехали. Посмотрим, что же она из себя представляет. Это э, новая игра. Так, ну судя по началу, вижу, что я э, нахожусь на каком-то корабле, судя по всему, потому что, ну, больше как трех корабля, э, глядя на это на все не подумаешь, где ты находишься. То есть, э, я могу уже перемещаться, здесь горит э, очень тусклый фонарь, э, какие-то мешки валяются. Я, кстати, могу приседать в обычных стандартных играх. Так, дальше что мы можем делать? можем в общем ага смотрите ребят даже когда мы жмем на мышку на любую клавишу то у нас персонаж наш двигается то когда мы жмем на правую кнопочку наш наш передвигается перемещается и так что мне это напоминает когда я тоже начинал именно на корабле Я не могу вспомнить что то ли из серии игр тес или что-то в этом роде. Да, по-моему, там мы в Мору начинали. Ну, сейчас посмотрим. Тоже именно корабли. Вот такие ребят, нас персонажи здесь приветствуют. Это у нас э, что-то вроде э, непонятно кстати, да, чего. То ли голова лисица с рожками, то ли то ли кто это вообще не пойму. Э, Но ну, больше всего походят они на людей. То есть эти персонажи. Ага, а это, я так понимаю, Обезьяноподобное подобное какое-то существо. С ними можно взаимодействовать. Ага, вот еще одно обезьяноподобное существо. Я не знаю, ребят, как эти расы называются или кто тут вообще такие. Просто делаю первый обзор, поэтому что вижу, то и говорю. То есть так сказать, свое мнение выражает. Итак, по поводу данной игры. Поехали. Человек, человек. Простите старуху, но я забыла ваше как вас зовут? Как меня зовут? Скрячь меня зовут? Не могу вспомнить из спального отделения, оттого меня так на хвосте. Она называется Винкс из Trans Так, да, конечно же, вот сейчас покажем, что нам еще остается делать а, в таких-то играх. Так, насколько я знаю, атмосфера здесь всегда очень мирная. И никто нападать Никто у нас э, стрелять из э, оружия Из никакого здесь не будет Так, что... так где, говоришь, книга у тебя находится Где-то в трюмах, да? Ага Вот она, книга, я так понимаю Прям тут очень четко сразу видно Что мне нужно дальше делать Великие странствия Так, так, так, что было а, записано Все очень подробно Северные моря В общем, ребят, это можно будет все почитать если кому интересно, я покажу это все просто-напросто. В таком более беглом режиме пройду. И само просто интересно, что это за игра. Так, теперь, я так понимаю, к тебе тоже надо подойти? А, ну, спасибо, я перечитывала эту старую книгу много раз, и каждый раз находила мне что-то новое. Несколько бы раз я ни читала ее, каждый раз она мудила мне много странствий. Меня отдачу с Конечно же, я люблю приключения. It If you're sticking If you're not not, it Я тоже всем сердце. моей no жизни. Хотите, хотите нет. Если inch, lady, she, uh, ко ко Я расскажу вам обо всем Капитан Илона говорит, что мы в Линдоу. все не оказаться там. Тема. Вы узнали о новой теме. Можно задавать вопросы по этой теме с помощью пункта. Выбрать тему, если он есть. Не все собеседники могут поддержать каждую тему. Так, посмотрим, что же дальше. Так, ну тут у нас подсказки прям, у ну, нас за ручку ведут. Куда нужно следовать дальше? Я вижу, сейчас нужно подойти вот к этому э, человекоподобному созданию. Я никогда не был I've на самом Разные болтают определенные. You know, Например, people, вы знаете, что там люди прикрывают вот, то тряпками. That Говорят, that что это уже вышло из довольно. Это strange fashion fad, if you ask me. Пока СЖ стоит на месте, они качаются, как этот корабль, я что-то там как-то быстро полетела. и все. Ну ладно, выберем, выберем тему. Давай расскажи про один дом. Мы, приб мы прибываем в маленький приморщик городок, настоящее жемчужное побережье, насколько мне известно. Так. Поэтому спросили, а если еще раз спросить, It's мы прибываем в Маленький <связь> <связь> Но это то же самое, не получается. It's так, все раз so у нас больше нет тем для обсуждения. I'll я вынужден there. попрощаться с тобой, старик. А может быть ты и не старик вовсе. Хрен вас разберет. Что-то качнуло так нехило, <связь> я так <связь> понимаю. Как будто нас какой-то там снизу... Хракер нападает что ли, я не понимаю. Сейчас шутка наверное, балеты. А это уже мы да ладно посмотрим что у нас дальше будет как у нас будут развиваться события вот я так понимаю мы и потонули я рассказывал тебе о том как мы с твоим отцом побывали на ист шейде а если честно я не помню что мне кто-то рассказывал про это. Расскажи еще раз, точно, я же не помню, это путешествие было самым лучшим в моей жизни, и если ты ищешь вдохновение для своего творчества, я знаю, мама, обещай мне, что ты тоже там побываешь, дай слово. Я даже не знаю, обещаю я или может быть, ну ладно, пообещаю, что что-то усугублять, и когда я думаю о том, что ты будешь гулять по исшейту на сердце, становится легче, ты... Там ты найдешь вдохновение и приключения. Есть такие места, в которых невозможно пройти. Обязательно нарисую огромное дерево. Я помню его так ясно, словно видела только вчера. А как мне его отличить? Ты его узнаешь с первого взгляда. Уж поверь мне. Атиф... Атифмурские скалы настоящие... Царство. Я предлагаю, как ты стоишь на утёсе с мобертом и рисуешь пейзаж. Огромный купол, неба и бескрайнее море вдохновят любого художника. Хорошо, я нарисую. А город и восхитительная башня в его центре. С самого верхнего этажа открывается чудесный мир на весь город. Ты не заметишь, как возьмешься за кисти? Скоро, ты скоро туда попадешь. Тебе нужно отдохнуть, мама. Последняя просьба мамы. Какое-то нам, я так понимаю, задание сейчас дали, которому мы вам будем придерживаться. East Shade. Расшифровывается, я так понимаю, как восточная тень. Итак, что же ждет нас дальше? И вот мы оказались на каком-то берегу. Перед нами даже уже развели костер. Такое ощущение, как будто кто-то спас нас. Это, скорее всего, вот этот мужичок. А не он ли был с нами на корабле? Скорее всего, да. Что-то мне подсказывает, что я его уже видел. Этого обезьяна-подобного человека. Так, что нам, с чем тут можно взаимодействовать? Я сейчас скажу. Ого! Вот, вот с чем можно вза взаимодействовать. Я вижу, что здесь у нас подсвечено. Итак, нажимаем на левую кнопку мыши. И забираем этот мольберт, я так понимаю, или что это такое было. Открываем наш багаж. И смотрим, какие у нас тут функции есть. Это у нас, я так понимаю, наверное, открытие рюкзак, багаж, да, наш. Тут мы смотрим все, что у нас есть. Книги, нап напитки, снаряжение, все. Так. А это что у нас такое? Нет картин и холстов. Вы пока не нарисовали картины, не сделали холстов. Все готовые холсты будут храниться здесь. Так, это ясно. Подожди еще раз. А это что такое? Холст. Нужны две доски и две ткани. Чистый нетронтый холст для картин. Я так понимаю, это какие-то ингредиенты, компоненты, которые нам надо будет находить в процессе. Ну, давайте подойдем к этому моряку и спросим у него, что вообще происходит. Помните, что случилось? Мой корабль выбросил на рифы. Я все помню, у меня нет Абдзи. Ну, в принципе, да. Хорошо, что с памятью у вас все в порядке. У вас выбросило на берег э, вскоре после того, как корабль затонул в такой холодной что-то там. Э, всем удалось спастись. Просто, heard, насколько I я слышал, вы были единственным пропавшим пассажиром. пассажиром. Остальные сейчас в yeah, городе. Хм. А ты? Где мы? Это из Шейд, конечно. Мы у меня дома. Home. Ты здесь so живешь, в этой pещере. пещере. Обычно я не приглашаю гостей, но в данном случае вы не виноваты, что явились неожиданно негаданно. Мои вещи где утонули? Точнее, все утонули. Остался только мольберт. Видимо, он был дорог для вас. Вы не выпустили его из рук даже среди ледяных волн. О как! Спасибо, что просушили его. Я собирался в город и рассказать о вашем спасении. Можете отправляться туда сами и все рассказать. Идите по дорожке. Спасибо за помощь. Хм, какой интересный малый. Живет здесь в пещере, называет это своим домом. Ну, увидите, у, у каждого свой дом. Свое пристанище в этом мире у него вот здесь, ничего там удивительного нет. Итак, а, начинаем, значит, мы вот с такой пещеры. Нам нужно сейчас по основному квесту попасть в город, где посмотреть наши задания. Так, так, так, так, так, это понятно. Ну, сохраняться, я так понимаю, здесь надо вручную. Что-то я не видел, чтобы у меня сохранение было автоматически. Ну вот, достаточно, да, красивый мир. То есть, э, есть ограничения, я уже сейчас замечаю, то, что если я, например, захочу идти туда далеко в воду, э, то у меня, естественно, не получается. Это вам не ролевая игра, как вы, ребят, привыкли, наверное. Вот, я тоже, кстати, у них очень много играю, поэтому привык, что для меня ограничений в играх нет. А тут, как мы видим, э, дальше вот этой стенки, которая здесь находится невидимой, мы не пройдем. Ну, ладно, коридор новостей коридорного плана такая получается бродилка. Посмотрим, что дальше нас ждет. Так, бегать мы можем. Также удерживая shift, наш персонаж ускоряется. Приседать мы можем, как я это уже понял. Ага. Мы также можем ходить, просто зажав правую кнопку мыши. И, естественно, вращая ей, мы перемещаемся. Вот такого плана управления. Так, мольберт я с собой взял. Я так понимаю, что мне можно... Как-то с ним взаимодействовать. А как, скорее всего, мне подскажут, наверное, позже. Вот мне интересно исследовать, что вот это за башня наверху. Ну, это, скорее всего, вроде как маяк, да? Или что-то в этом роде, которым управляет тот мужик, который, был, который нас, так сказать, спас и просушил наш мольберт. Ну, будем двигаться прямо. Где-то нам нужно найти город. Карты я никакой здесь не могу найти, нет ее. И я даже не знаю, куда сейчас идти. Так, давайте попробуем. О, я так понимаю, это один из ингредиентов, который нам нужен. Это была палка. Вот, я насколько помню, нам нужны палки и тряпки. Так, если мы нажмем сюда, нет картинных холстов. Так, отлично. Что ничего не отличное, последняя просьба мамы. Вот они квесты наши. Так, так, так, это, да, то есть выполненные так обозначаются, не выполненные, обозначаются по-другому. Итак, значит, пошлите посмотрим, что у нас там на маяке. Я так думаю, мы можем там найти еще какие-то компоненты для нашего Мольберта. Вот, кстати, еще какая-то какая-то шняга. Я бы сейчас что-то подобрал. Вот еще что-то, да. Что-то я подбираю, какие-то корни или что это такое? Я же могу посмотреть себя. Корешки. Они прочные, почти как веревка. И палки, прямая и прочная такая хорошая палка, на дороге не валяется. Mm -hmm. Я всегда подбираю самые лучшие палки. Не просто на дороге их ты не найдешь. Так, дальше идем. Так, можно мне ягод еще пособирать, грибов там я не знаю. Дайте мне хоть какое-нибудь ведро, что ли, под грибы, под ягоды. Так, вот еще палка. Отлично. Я так понимаю, что половина ингредиентов для того, чтобы скрафтить, вот тут на меню крафта да. Ага. Нужны доски и ткань, а не палки. Хорошо. И идем тогда мы сразу же на маяк, который издалека увидели. Вот он по курсу. И все-таки надеемся, что там мы что-нибудь найдем полезное. Угу. Такая вот лестница. На самом деле здесь, ребят, красиво. Настройки у меня стоят не на максимуме. Я думаю, если выставлять а, на максимум, у меня просто компьютер не позволяет, то будет гораздо красивее все. Так, заброшенная башня. Давайте ее будем исследовать. При создании картин расходуется вдохновение. Восполнить его можно, увидев новые места и пробуя что-то новое. Хорошо. Закрыто. Заброшенная башня у нас закрыта. То есть в процессе я могу ее открыть, но мне кажется, для этого нужен ключ. Ну, ну ладно. Так, пойдем тогда дальше. Ага. Так, сейчас наше основное задание это... Здоров... заброшенная башня на южном берегу из шейда неподалеку от старого линду есть разрушенная башня я про ключ кстати ничего не говорят. так побежали дальше вообще я правильно иду или нет мир то здесь на самом деле большой В какую сторону исследовать? ну пойдемте по дорожке тогда по этой. Не просто же так она здесь куда-то должна вывести нас А, музычка, кстати, приятная, очень такая не, не напряженная, не раздражает слух. Кстати, прыжки здесь тоже есть, но они очень-очень слабые. Паркуром заниматься здесь вообще никак не получится. Ну вот, вот смотрите, вот это я подпрыгиваю на максимум. Вот, раз, раз, раз, раз, раз, раз, все. Больше это лимит, ребята, это лимит. Больше подпрыгнуть я не смогу. Так, нашли какой-то заброшенный дом или что это такое? Не пойму, надо проверить Так, старый Линдоу. Старый Линдо Тут одни руины, я смотрю, везде Какие-то вроде, да, здесь были строения раньше Но сейчас они все как-то накренились, сползли И уже, естественно, здесь никто не живет Итак, смотрим Ага Вот они, самые доски из ящиков мы получили доски. но есть только одна доска. А почему тогда здесь не показывает, что у меня уже для кра... а да, вот теперь показывает. все хорошо. ну и так идем дальше, значит. мне нужны доски, мне нужны тряпки. я так понимаю, что здесь надо просто побродить, пошариться, и мы здесь найдем и доски и тряпки. я уже, кстати, вроде как вижу. так есть книжечка? Собственность Юлии Грейвинг Уже несколько Так, в общем здесь ага. То есть можно, ребят, почитать на самом деле Поинтересоваться историей То есть а, все, что здесь происходило Все, что может быть произойдет Это на самом деле интересно Я сам, когда прохожу какие-то ролевые иг игры а, Серьезно То я все это читаю Потому что знаю, как интересен лор И интересно узнавать вообще Всякие места, которыми напичкана игра. Но здесь я делаю пока что первый обзор, поэтому это не прохождение. Поэтому будем все в таком в режиме, так сказать, в беглом все проходить. Это нам тут вроде как показывают местную фа фауну. Это у нас водяная лиса. Найда. Я сначала прочитал Надя, но оказалось Найда. В общем, тоже, ребят, можно почитать все про это, поизучать. Свечка. Это у нас еще тряпки. Ага, еще одна свечка. Но я так понимаю, они нам все равно пригодятся потом. Итак, смотрим, что у нас есть в инвентаре. Так, есть э, доски, только не хватает. ткани. я уже нашел. Так, смотрим. Это у нас... Эти материалы нам нужны для холста, поэтому есть смысл собирать все эти штуки. Ага, и вот доски. То есть я сейчас собрал все возможные ингредиенты для того, чтобы сделать свой первый холст. Все верно. Все верно. Так, ну что ж, попробуем, сделать. Все, я так понимаю, я сделал свой первый холст. Ага, а где он? Ага, вот он отображается здесь. И, и, и. -и. Я так понимаю, да. Кстати, играем мы, забыл сказать изначально, то есть играем мы вроде как за художника, который э, рисует э, все возможные пейзажи, которые попадаются ему на пути. Собственно, в разговоре с мамой это было понятно, что она хотела от нас, чтобы мы все везде зарисовывали, отмечали и так далее. Так, ну попробуем использовать. Что ж теперь? Надо как-то как-то реализовывать э, все функции. Выберите холст для картины. Ну что ж, холст один, у меня он единственный. Перетащите, чтобы обрезать. Так. Картина. Какую же мы картину нарисуем? Так, вот так вот. Е рисовать. Где у нас покрасивее будет? Здесь. Ну давайте тестовый сделаем. То есть на букву Е нажимаем. И рисуем, получается, картинку. Так, я что-то сделал не так, или что? Что-то, видимо, пошло немножко не так. Ага. Это, я так понимаю, установил я. Ага. И картинка наша здесь отобразилась. Так, посмотреть свои картины. Просто немножко поверхность была неровная. Вот, друзья, то, что я нарисовал. Вот это моя первая картина. Да, конечно, не очень-то так она смотрится четко. Но достаточно эффектно. Так, вы решили нарисовать новую картину поверх старой. Убедитесь, что вы действительно хотите это сделать, прежде чем продолжать. Да нет, я, наверное, не думаю. Зачем? Зачем он портить такое, так сказать, произведение искусства? Идем дальше. Идем дальше. Все-таки есть какой-то, да, определенный смысл сбора всякой, всякой, всякой попадающейся на пути Разбросанных всяких предметов Будем сейчас смотреть, что дальше Так Ну, холст у меня только один сейчас Можно, на, можно, кстати, поверх закрашивать Перекрашивать, я так понимаю Сколько угодно Итак, движемся дальше Вот там вроде вдалеке Видно что-то вроде деревушки какой-то Надо сходить и посмотреть, что же там Может мне, в принципе, сюда и говорили Нужно прийти Давайте дальше следуем. В общем, вот он наш, наша просьба мамы, которая просила меня тут все зарисовывать. Ну, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Так, нашел я, значит, какое-то поселение. И здесь уже, я вижу, есть люди. А, хотя, наверное, это просто человекоподобные создания какие-то. Это что, перо? Пригодится. Так. А, Линдоу, вот мы и прибыли в Линдоу. Вот мы здесь. А вот там, внизу у нас, я так понимаю, копится вдохновение наше. Да, за которое мы и можем рисовать наши картины. Так, что тут? ты какой-то высокорослый. Ни хрена себе. Или я тут просто... А, я просто... Я в приседе был. Поэтому он такой высокий, казался. Давайте с ним побеседуем. А вот и новичок. В будущем, если вам нужно будет добраться, Нав, я вас отвезу. А ага, мир То есть это перевозчик, я так понимаю. Зовут его Тифа. Ага, понятно, спасибо. Буду я иметь в виду, но пока думаем я в этом не нуждаюсь. Я все-таки хочу еще походить побродить. Вы посмотрите, это же кошки. Это же настоящие кошки С ними взаимодействовать никак нельзя Но их, естественно, можно фотографировать Так, здесь у нас Это была ткань Да По привычке хочется взять и перепрыгнуть это место Как это я обычно делаю в любых других играх Но здесь Даже через самые маленькие препятствия Мы перепрыгнуть не можем Собираем вершки, корешки пока что Только Я не понимаю, зачем мне нужны будут корешки Это все в процессе мы выясним так, дальше смотрим, что у нас здесь ожидает. Какие-то непонятные, интересные всякие цветы, растения. Но на самом деле, ребята, игрушка красивая. Смотрится довольно эффектно, да? Бабочки вот видов вижу, летают. Цветочки какой-то непонятной формы инопланетной. Огромные какие-то все. Ага, это еще и ингредиентом является, между прочим. То есть это нужно собирать. Как я сейчас... Ага, нет, собираю, да. Думал, уже не лезет в а все еще могу собрать. То есть это для чего-то нам пригодится. Пирог, корешки, палка, белый цвет... цветовник. Белый э, круглый плод, пустой изнутри. Для чего-то, наверное, нам пригодится. Итак, давайте сходим все-таки в Линду, углубимся туда и посмотрим, что же там еще э, есть. Так, вот это, значит, перевозчик, который может нас отвозить куда-нибудь в разные места. Здесь у нас что? На стульях можно сидеть? Нет, нельзя. Ну, чисто мы, получается, так ходим, смотрим живописные места и отмечаем их у себя, так сказать, на, нашей, на нашем холсте. Вот, мне кажется, это и есть вся суть игры. Так. Давайте подойдем к этому персонажу и спросим. А, это, это вы? Вы же были на корабле. Что с вами случилось? Я так понимаю, это та э, лиса с рогами, которые я увидел в первый раз. Но они, если честно, очень похожи. Что, что я видел до этого? Меня вынесло в пещеру на берегу. Слава небесам! Мы думали, что вы погибли? Ужасное происшествие. Как хорошо, что вы уцелели. Что привело вас в шейф? хотелось увидеть новые места хочу нарисовать пейзаж моя мама очень любила этот остров ну давайте так ответим любите приключения а я приехала навестить семью судя по вашему виду вам не помешает чашка чая на вкус она немного он немного крепковат это бодрит не хуже гладко плода воды в жаркий полдень спасибо Наш капитан в ужасном состоянии, но это и <соединяющий> не удивительно. Она, она <соединяющий> даже не хочет покидать пристань. Может, ей станет легче, <соединяющий> если она узнает, что, что мы все спаслись. <соединяющий> Поговорите с ней. Конечно. Так, у меня есть вещи... У меня все вещи пропали в калибр Ладно. Где вы остановились? Мою сем... Моя семья живет в Виндоу, и я остановилась в у них. Если подступит ночь, и вы отыщите ночлег обратитесь кто-то в таверну вам там будет удобно по ночам здесь довольно холодно вам лучше обзавестись теплым пальто так выберем тему линдол заброшенная башня да да видно было с корабля будто оттуда что-то светится может быть это маяк но если честно я так и подумал в самом начале так заброшенная башня обновленно Старый линдов старый город который стоял на реке Поговаривали, что его разрушил оползень это было давно в моей юности город там больше похоже на какую-то деревню <laughs> город так ладно вроде бы все темы обсудили кто-то еще нет спасибо так в городе значит у нее живет семья вот это уже более-менее похоже но Масштабы, конечно, здесь не такие глобальные Если сравнивать, допустим, с какими-то РПГшками То есть они просто живописные, но не глобальные Так, это у нас типа какой-то ребенок хм. Коко, коко Что ты? Какой неугомонный Я умею летать Ты не умеешь летать еще бы, я знаю, что у меня все получится, если сосредоточиться. Мой папа говорит, что я могу сделать все, что угодно, если как следует сосредоточиться. И я так считаю, вряд ли... <laughs> вряд ли он имел в виду полет. Ну да. <laughs> загрузил, загрузил я его. Ему ну, даже нечего ответить. Так, дальше, значит, идем. Что же здесь можно... Так, давайте проверим, что вообще у нас обновилось Что мы нашли Так, это мы Здесь все сортируем, я так понимаю Так, мы можем, значит Ну, это у нас уже есть Что еще мы можем сделать Так Заброшенная башня только у нас обновилась хм, какой резвый мальчуган Так, дальше идем Смотрим, что у нас здесь. Заходим э, в местное жилище. И оно очень даже ничего так выглядит, я вам скажу. Как знаете, у хоббитов жилье из Достелина Колец, у них примерно тоже так же внутри было. Вот эти все круглые двери и так далее. Ну, прикольно сделано. Так, давайте побеседуем. Здесь, в Линду, я чувствую себя путешественником. Откуда вы едете? Я живу в Нави, но иногда, иногда меня тянет к примитивным удовольствиям, который богат Линдоу. Линдоу, мне кажется, современным городом. Вы часто бываете в Линдоу? А вы умеете пошутить? Люблю Возможно, вас вдохновит рассказ о моих заключениях, невозможно было приготовиться к ним, к грязной дороге, к невыносимой жаре, я даже был вынужден питаться на улице, невзирая на все эти мучительные неудобства, я справился и прибыл сюда. Похоже, это было трудное путешествие. А мне удалось выжить в отвечу я ему. я вижу, что вы не очень умеете заботиться о безопасности. Обратитесь ко мне за советом, когда отправитесь в дорогу в следующий раз. Так. Совет. Мне ужасно хочется показать моим друзьям, каким я стал путешественником. Так, значит, это у нас путешественник. А есть какие темы? Мне уже нравится новый образ жизни, я рассказывал вам о жутком путешествии в Так... Ну, ты уже, да, рассказал, выбрать тему. Может быть, он что-то знает про заброшенную башню? Мне приходилось it's там бывать. Это же though. часть Старого Линдова, so значит, ничего интересного anywhere. там нет. Удивительное место, друзья, абсолютно. Так, ну это я тоже уже О, это прекрасный город, гораздо лучше, чем это место. Поверить не могу, что мне удалось, удалось забраться сюда в целости сохранности. Так, ну вроде все темы мы с ним обсудили. Так, тут я, так понимаю, можно с ним поговорить про путешествие. Ну и можно с ним закончить. Так, не тянет на путешествие. Mm -hmm. Say, sort of things, ну я от тебя уже, чувак, все слышал. You you my... Мне пока некогда. Так, mm -hmm. Самовлюбленный заказчик. Какой-то добавился на сквейн. Очень напыщенный человек из таверной Линдоу, гнездо э, кустельги. Попросил меня написать его портрет. То есть ты хочешь, чтобы я написал твой портрет? Так. Как это можно сделать? Ведь мне еще пока нужны ингредиенты для того, чтобы новый холст. А если я на этом же холсте попробую? Так, загрась, окей. Так, можно увеличивать, нажав на. Нажав на ролик, просто портрет портрет это значит вот так что ты дергаешься не дергайся чувак но ну не дергайся ты не получится же а ну вот видишь ну тут вот неправильно вышло ну вот зачем дергался а? ты мой мольберт видимо помешало и так посмотреть свои картины а я лучше сразу с ним поговорю Невероятно, какая красивая картина. Ничего подобного раньше не видел. Я хочу ее приобрести. Это получается моя первая продажа. Предложить картину. Да ты просто великолепен здесь, чувак. Я никогда лучше никого рисовал, чем тебя сейчас нарисовал. Хорошо, позировал. Мои друзья лопнут от зависти. Пожалуй, начну собирать коллекцию подобных картин. Uh -huh. 25 самоцвет я получил. То есть тут даже можно заработать какие-то деньги, которые, естественно, я могу потом на что-то потратить. Хорошо, что вам нравится. Самовлюбленный заказчик завершено. Мне терпится отправиться домой и показать всем этот замечательный портрет. Мои прекрасные черты не испортили даже ваши слабые навыки of рисования. Ты полегче и тут над моими навыками, это я тут столько старался, тут старался тебя нарисовать как надо, а ты еще мне пытаешься нахамить. Ну вот, человек дает, а. <laughs> Ладно, до встречи. С ним мы закончили. но ну, я так понимаю, что здесь практически у каждого персонажа есть какая-то определенная связь с каким-то квестом. Давайте спросим uh, заведующего этим местом. Наверное, вы спасли с того заткнувшего корабля. Меня спас бородяга из пещер. Точно. Oh, Хорошо. Игнова стоит чаще встречаться с людьми. Я бы хотела, чтобы он подольше задерживался в городе. Но он любит одиночество. Вы живете в Линдоу? Да, у меня есть здесь таверна. Там всегда найдется миска горячего супа или чашка чая для усталого путешествия. Когда я была моложе, то исходила остров здесь вдоль вперед Было бы славно это повторить. Так, давайте попробуем посмотреть, что она продает какие товары у нее есть. Посмотрим, что у нас здесь за торговый инвентарь такой. То есть, как мы видим, у меня есть 25 монет. Я могу приобрести линдовский чай или пряный мед. Этот напиток из криции пенится э, наполненный до краев веселья готового города, торгово-портового города. Этот напиток э, согреет вас прохладным вечером. В него добавлен мед с далекой пасеки, расположенный э, на западном берегу из шейда. Так, вот я не знаю даже. Давайте попробуем чай для начала. Закроем. Что он нам даст? Линдовский чай. А, у меня даже их два уже. Ну, мне меня один, по-моему, дала. Та, э, тот, тот, тот персонаж до этого, то есть перед входом мы встретили. я уж не помню, кто она там была. Так, ну линдовский чай. И что? Вот мы выпили. Я так понимаю, нас прет сейчас. Нас прет вдохновение. какой-то нам добавился баф, который, видимо, что-то улучшает. Наверное, навыки моего рисования. Ну, хорошо. А, Путешественник с Мольбертом. Так, выберем тему. Так, Линдоу. Тут потише, чем в Новии. Славное местечко nice для отдыха. To... Заброшенная башня. Like Раньше с таких башен посылали... Uh, Плали... Посылали огнем сигналы в нафть, но теперь можно обойтись и без них. Как ни странно, мне показалось, что поздней ночью внутри башни был виден свет. Наверное, это детишки балуются. Старый Линдол. Именно там мы всегда... Мы когда-то жили в один ход, шли и шли дожди. Хорошо, что нас успели эвакуировать до того, как случился оползень. Никто не пострадал, но город был разрушен. И нафиг. Must... Мне пришлось пожить там, работая в булочной. Иногда uh, мне не хватает шумной суеты города. Все везде бывали. Ну, конечно, еще, видимо, место такое небольшое, поэтому всем, всем места известны. Так, а что у нас наверху? Можно подняться вообще наверх? Можно, смотрите-ка. Можно и наверх. Да, здесь есть книжечка. Архитектор Линдо. То есть тут мы добавляем какие-то определенные... Я так понимаю, квест какой-то нам добавился Архитектор Линдоу Именно Ассад создал большую, большую часть архитектуры Линдоу А несколько лет назад он таинственным образом исчез То есть да, есть у, у этого города свой архитектор Здесь мы находим дверь, но она закрыта Здесь мы находим еще одну, но с ней взаимодействовать нельзя Ну хорошо, я так понимаю, что здесь в этой таверне мы закончили все наши дела Продвигаемся дальше кто-то из персонажей говорил, что здесь бывает ночь. Это круто, что здесь бывает ночь. Так, здесь hey, ребенок какой-то, который что-то тут воз... hey, намазал. Что ты здесь намазал, пацан? Hey, Ой, у вас мазет, вы рисуете. Ну да. So я тоже я? художница. Я думал, пацан. Make? Хотите мне сейчас, ну давай попробуем. М, а что ты хотел нарисовать? Вот, и серьезно потрудился над этой картиной. Картина, конечно, да. То есть тут у нас нарисована э, какая-то птица, которая поймала рыбку. А здесь, так я понимаю, э, то ли э, рыбий хвост. Ну, естественно, это у нас, э, наверное, солнышко. А вот это я уже не знаю что. Ну, естественно, это все в море находится. А что ты хотел нарисовать? Ну, я же, в принципе, понял. Это море, я не знаю, как правильно его нарисовать. Целый день шел на следующую картину я хочу рисовать получше. Что мне нужно сделать для этого? Что-что, для начала нужно хороший холст. Но я не умею делать холсты, а я научу тебя. Ладно, вы же хорошо рисуете. Нужно подыскать доски и ткань. Я знаю, где есть хорошие доски, идем туда. Пойдем. Урок рисования начали мы, ребята, с Сейчас будем смотреть, до нас этот малый выведет, точнее малая, она же называлась девочка. Итак, ну да, это доски. Что? Брать да доски, берем доски. Теперь нужна ткань, да я так понимаю. Что дальше пойдем? Ну, что дальше нужно их пройти, да? Или что? Давай побеседуем. Еще немного. Ну, давай пошли и дальше. Ну и понятно, что еще немного. А... Что с того-то? Есть к есть. Но не хватает мне все-таки на холст. Так, давайте посмотрим задание, какое у нас. Урок рисования. Девочка сказала, что знает, где найти доски. Она может показать это место. Ну. А дальше что? мы естественно заходить не можем никак еще Let's немного говорит И немного то что ты же вроде сказала что ты э, покажешь где что находится нельзя сохраниться в данный момент но я так понимаю нам еще нужно тряпки найти а здесь столько всего так а тут на что вот они тряпки открыть багаж чтобы э, натянуть so We can make a canvas from this stuff? так так, так. так. Ага. сначала нужно сделать холст так делаем пост картины и холсты а также его можно открыть с помощью клавиши е e. я а, не могу открыть поджиму на е e, не могу так давайте попробуем сюда так, ну, в принципе, колст у меня есть, держи. С тобой взаимодействовать -то можно, нет, как-то. Вроде как-то это для тебя же, мы все искали, нет. Девочка сказала, что знает где она... ну, ну ладно. Дальше что, мне что-то нарисовать надо или что? Квест у нас в чем заключается? Ну давай я нарисую вот это место. Перетащите, чтобы обрезать. Сейчас вот мы и нарисуем. Вот видите, у нас как картина в нижнем правом углу образовывается. Основываясь на нашем вдохновении. Я так люблю рисовать, я хочу попробовать. Может, сделаем пол? У нас уже есть из чего, верно? Глюкануло, что ли, видимо. Дать материалы. Я. Две доски больше нет в багаже Да, и нарисую здесь подарок Для мисс Ники Эй, мисс Ника тоже любит искусство Как и мы Ей нравятся мои картинки И ваши тоже понравится. Она обожает затмения Нужно нарисовать ей затмения Так, урок, урок рисования завершено Хорошо Как я так понимаю, с небольшим багом С глюком Просто когда я собрал все ингредиенты не было возможности передать Ну что у нас дальше Ну вот в общем такая веселая игра Получается ребята ну, Лично мне в принципе Более чем даже она зашла И я думаю Есть что здесь посмотреть Еще если будем играть в дальнейшем То есть для любителей подобных жанров Игра подойдет конечно же идеально Вот Ну думаю э, Все что я хотел сегодня про нее рассказать я донес до вас, мои дорогие друзья Ну на сегодня я, наверное, тогда буду заканчивать Обо всех подробностях, думаю, ознакомитесь со всеми подробностями в процессе сами Ну на текущий момент у меня все Ставьте, ребят, лайки Подписывайтесь на мой канал Там еще есть колокольчик, можете на него нажать, чтобы быть в курсе всех событий, происходящих на моем канале Ну и всем всего хорошего, всем добра, как обычно До новых встреч, друзья!